Всем доброго дня, с вами с вами Лёха. Вот и подошел финальный ролик, посвященный современной отмостке. В предыдущем ролике я уже заготовил, смонтировал и установил самодельные акведуки, которые нужны для отвода воды от самой отмостки. Теперь осталось нанести финальное финишное покрытие, по которому можно будет смело ходить. Работа предстоит долгая и кропотливая. Подготавливаю беломешалку устанавливаю опоры, потому что беломешалка под полный загруз сильно качается, готовлю воду, заранее перемешанную с пластификатором, и нагретую на солнце ну и конечно же фибру ну и по вкусу еще пигмент нужен будет изготавливаю устройство для подачи пищевой пленки и можно начинать. Да, кстати, лучше использовать техническую пленку такого же типа. С ней более проще работать. Соблюдаю пропорции, как всегда, 1, 3, 5, докидываю немножко фибры и, естественно, цветного пигмента. И можно начинать. Конечно же, я начинаю выкладывать старую добрую дорожку, этот бетон с пакетиками. Для того, чтобы финальное покрытие лежало ровно и не вызывало вопросов, предыдущие этапы необходимо выполнить по уровню. Для этого мне поможет маленький, компактный, самонивелирующийся уровень от компании Wigman. Поставляется данный продукт в красивой сумке, комплектацию которого лазерный уровень, подставка, дистанционный пульт, уголок, провод для зарядки, ну и саморамка. Данный лазерный уровень очень легкий и очень яркий. Специально снимаю в солнечный день, и как видите, линии отлично видны. С помощью пульта управления можно добавить или убавить яркость, а также добавить или убрать ненужные линии. Это нужно для экономии батареи. Да, кстати, батарея здесь несъемная, и заряжается с помощью обычного провода USB. Емкость тоже внушительная, аж целых 4000 мА, то есть хватит более чем на сутки непрерывной работы. Ссылочка на классный продукт будет в описании, да, кстати, там еще скидка 35% действует до конца сентября этого года. Все подробные инструкции будут в описании. При работе по финальному покрытию для отмостки была сформирована целая команда производства. Первая команда это я, тот кто замешал раствор, вторая команда тот кто его упаковывал и комплектовал. Для начала я готовил раствор, подносил его в ведре, далее команда, состоящая из моей мамы и дяди, упаковывали и складывали готовые порции уже на подносе. Далее я брал этот поднос и уже шел укладывать его на отмостку. Поначалу все шло неплохо и в мыслях сделать было раскрас отмостки как у тигра, но так как большая часть черного пигмента ушла на квидуки, то я примерно посчитал, что черного колера мне хватит на всего лишь пару замесов. А это значит, что нужно срочно начинать креативить. Я решил черным цветом нарисовать фигуры и символы, а желтым цветом заполнить все остальное пространство. Поначалу думал сделать у входа перед воротами символ оберегов и защиты. Ну, кто знает, такие вот есть, типа огневика, грозовика, и вот колядника, там, лавраты. Но большая масса людей, которые очень любят телевизор и его нравоучение, меня не поймет. Глядя на эти символы, большинство людей, которые смотрят телевизор, скажут, что вся первая строчка – это чисто свастика. Я точно знаю, а ты, Леха, не уч. И вот не надо тут ничего рисовать. И я прекрасно понимал, что символы, которые бы оберегали мою мастерскую от сглаза и злых духов, наоборот, привлекают этих самых злых духов с надписью на спине Росгвардии. И я потом долго объяснял, как и зачем, и почему в моей камере такие же знаки. Не стал привлекать к себе лишнего внимания, и просто нам такие некие непонятные образы, которые мы с вами все видели в СССР на коврах у себя в зале. Ну и ворот сделал себе некое подобие змейки из тетриса. Несмотря на то, что в этот раз я был не один, и мне помогали, работа двигалась очень медленно. В среднем получалось где-то 1 квадратный метр в час. Поначалу это все не вызывало никакого доверия, и я думал, что все, отмостка полностью испорчена, и это будет полный колхоз. Но когда картина стала собираться, и первая сторона была полностью закончена, вид стал совсем другим. В первый день было сделано больше всего 3 пятых общего объема отмостки по утру на оставшийся день мы уже с дядей делали вдвоем осталось делать было две пятых По самому раствору могу сказать, что его лучше делать каким-то средним, между жидким и густым. Если его делать очень жидким, то он всегда будет становиться куполом, и при высыхании вам это не очень понравится. Почему? Потому что смотреться будет эффектно, а практично не очень. Это уже есть по комментариям, по форумам, можете сами ознакомиться. А если делать густым, то им сложно работать, он не деформируется так, как нужно. Поэтому нужно искать золотую середину. Ну а теперь итоги моей работы. Смотрится здорово, но, к сожалению, работа еще не завершена. Подкосила меня болезнь в понедельник, я уже неделю болею, мучаюсь, особенно голова болит. Хотел еще в субботу выпустить ролик, но ладно, перенес на понедельник. Все равно еще голова болит, но пора выпускать видос, как говорится. Здесь не готово еще три пунктика. Во-первых, я не стал делать полукруглые наши котлетки, чтобы по ним было удобнее ходить. Во-вторых, здесь нужно... Три этапа работ завершить. Первый. песковитоном пройти. Засыпать все поры, все отверстия, все пазухи, как это называются они. Все полностью подсыпать. Желательно с пигмента. У меня это будет черный пигмент. Если сначала спалить пленку, потом пройти пигментом, то мы засрем и отмостку, и цоколь, и цветные наши покрашенные формочки. Поэтому сначала нужно пройти пигментом спалить леечкой, трамбуется все это потом досыпать там он уже сядет еще немножко на следующий день, когда все высохнет уже можно взять горелку не поджег маленький, а нормальную горелку газовую или паяльную и большой температуры все это спалить маленькие вот эти вот пазы, которые остались вы будет тут до потери пульса выгораживать если все прошло хорошо и вы не спалили мастерскую либо сарай то можно приступать к третьему пункту это защита Желательно, конечно, найти себе богатого боярина и взять у него лак вы по бетону. Я узнал, чем отличается лак от жидкого стекла. Лак по бетону хорошо переносит динамическую нагрузку, ой, механическую. То есть по нему можно ходить, это важно. А вот жидкое стекло это ближе к декорации. То есть нанес и будьте добры, и не ходите здесь. Но как крестьянский вариант не подходит. То есть мы потом все это спалим без мастерской только отмостку это сейчас актуально, кто говорил, если ты отмостка вдруг загорится, ты, а что то что ты будешь делать ну я потом покажу, посмотрим <свят> в общем спалим всю клеенку засыпем все пазухи пескобетоном черным покроем все лакомо красивенько и в следующем ролике, который у нас будет в следующую субботу, если меня отпустит болезнь там уже будет нарезка только без моих слов, без моего участия все этапы от нуля до финального этапа моей отмостки и там в конце будет две минутки посвящено уже доделанной работе, если конечно мне полегчает. но ну, а пока все давайте не болейте, не стучайте и обсуждайте вас.